Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем серию роликов и рассказываем самые интересные моменты из жизни в музее. И сегодня я хочу рассказать вам об одной очень интересной, самой любимой, самой долгожданной выставке, которая называется ретро район в 2009 году Историко-Кровеческий музей объявил акцию ⁇ Принеси игрушку ⁇ подарить праздник ⁇ К нам в музей стали приносить раритетные игрушки 20 века. Мы собрали большую коллекцию, в которой входило более 700 новогодних украшений. Это были игрушки из ваты, стекляруса, картона, конечно же стеклянные игрушки. Коллекцию также пополнили дедушки морозы и снегурочки. И, конечно же, украшением этой выставки являются традиционные новогодние открытки. Мы приглашаем всех желающих на эту атмосферную, уютную выставку. Вы можете записаться на экскурсию или просто прийти и посмотреть. Ждем всех. Выставка будет работать до середины февраля.